Здравствуйте, дорогие друзья! С вами по-прежнему Анна Калантерная и мы начинаем очередной эфир марафона Антипсихоз. Сегодняшнее наше занятие будет без прелюдий, и говорить мы с вами будем об ответственности. Меня попросили провести прямой эфир в Инстаграм на тему ответственности, объяснить, что же это такое, потому что я довольно много об этом говорю. Да, я с удовольствием это делаю обычно, но я решила все-таки, что это будет в рамках нашего марафона. Я иногда бываю противной. Да, я много раздаю бесплатной информации, но иногда меня накрывает состояние такое, знаете, какого фига? Сделайте хоть что-нибудь, хоть какое-то малюсенькое усилие, чтобы получить то, что вам хочется. Поэтому. Я даю эту тему, тему об ответственности именно для вас, именно в рамках марафона «Антипсихоз», потому что обойти эту тему во время кризиса, какого бы то ни было, ну практически невозможно. Начать хочу с того, что люди часто путают такие понятия, как долг или чувство долга, ответственность и вину. И за подмены понятий в столетней истории существования СССР и произошли основные беды, по моему мнению. И мы еще будем тянуть какое-то количество поколений с вот этим вот пресловутым чувством долга, чувством вины и подменивать понятие ответственности. Но ну, я надеюсь, что именно наши дети уже будут разделять эти понятия, но очень многие люди еще будут это воспринимать как-то по-своему. Вы удивитесь, но основа именно безответственности общества, она как раз заключается в широком навязывании чувства долга вкупе с чувством вины. Вот такая вот связка. Я об этом уже говорила немного в прошлом эфире, когда говорила про хорошую девочку и настоящего мужчину. И список этот можно продолжать. Я накидаю вам токсичные выражения которые, с одной стороны, они кажутся воспитывающими, да, но это манипуляция чистой воды, они не имеют никакого отношения к ответственности совершенно. Это вот такие выражения, как «настоящий коммунист должен», или там тогда у нас были еще пионеры, комсомольцы, октябрята и так далее, или «настоящий патриот», Будет это то, что мы можем наблюдать в сегодняшнем дне прямо из каждого утюга, или ответственный человек не станет, это вообще манипуляция, манипуляции, или вот э, человек с мозгами не сделает, то есть это вот такие вот манипулятивные э, выражения. Так в чем же подвох? А подвох как раз заключается в том что советскому человеку выдали инструкцию, кто кому что должен, и он ждет отдачи от этого самого гражданского долга от окружающих. Для людей с другим менталитетом это тоже э, характерно. Жить так, как говорят в рекламе, как показывают, как должно быть, как должно соответствовать в обществе. И это... Па-бам! Первый шаг к безответственности, потому что людям комфортно хвататься за свои права. То есть они, с одной стороны, держатся за права и ждут от других исполнения долга. Это феномен психики, это не хорошо и не плохо. Просто это существует как явление, и надо это учитывать. Все. Больше ничего с этим знанием делать не нужно. Следствием осознания чувства долга и отдачи долга окружающим будет чувство вины или чувство гнева. Вина, если сам не исполнит долг, о котором говорят окружающие, тут кто во что гораст. Какой долг можно не исполнить в нынешней ситуации? Причем запросто. Если в обычных условиях можно как-то договориться со своей совестью или там, со своим представлением о том, как правильно жить, и более не менее следовать этим правилам, то в нынешней ситуации можно даже случайно, вообще совершенно не намеренно нарушить любой из следующих долгов. Родительский, дочерний сыновний, гражданский, профессиональный супружеский и так далее. Да? То есть можно чувствовать, что ты не исполняешь родительский долг, когда считаешь себя плохой матерью, потому что у тебя ребенок не вовремя поел, или у тебя ребенок, там, ты не смог проверить уроки у ребенка. Дочерний сыновний, если ты не смог удержать с родителей дома, и они пошли шарахаться по городу, например. Гражданский, потому что ты сидишь дома, а не стоишь на баррикадах, не помогаешь волонтерам, Или наоборот, потому что ты вышел за хлебом, а тебе сказали сидеть дома. Профессиональный, ты, может быть, не понимаешь, как сейчас реализовываться в своей профессии, изучаешь лихорадочно онлайн. Как выходить в онлайн работать, у тебя это плохо получается, испытываешь чувство вины. И супружеский, тут тоже можно наговорить супругам сгоряча каких-то неприятных слов. И, соответственно, тоже здесь потом испытывать чувство вины по этому поводу. Если что-то пошло не так, можно начать угнетаться чувством вины. И я часто это слышу. Я когда прошу сделать упражнение на взятие на себя ответственности, люди, не разобравшись, с чем отличается чувства вины от ответственности, пишут, окей, значит, я сам во всем виноват. Или я виновата во всем, что со мной произошло. Да ладно, где вина и где ответственность, я всегда обращаю внимание на это. Это совершенно разные в корне вещи. Еще чего не хватало погружаться в вину за свою жизнь. Для тех, у кого чувство вины перед окружающим такое яркое, я вам сообщаю заранее: все можно починить. У меня есть упражнение для этого в специализированном марафоне. Но учитывайте еще, что все, что я вам даю вот здесь, вы уже получаете инструменты, которые сделают вас сильнее и помогут вам вырасти над собой. Только делайте, пожалуйста. И обратная сторона медали когда вы ожидаете от человека что он будет исполнять какую-то часть долга, например, гражданский. А он или не в курсе про ваши ожидания, или вообще просто не собирается. Ну, вот такой вот он человек. Когда учат правила дорожного движения, за аксиому берется, что другие члены дорожного движения тоже будут соблюдать правила. Но мы-то с вами знаем, что это не точно. И всяко бывает. И вот с принятия всей разнообразности окружающего мира и поведения других людей и начинается как раз ответственность за свою собственную жизнь. Итак, ответственность ⁇ это принятие последствий за свои действия или свое бездействие. То есть, если с вами произошли какие-то события, то причина вы сами. Потому что все, что с нами происходит, это цепочка причинно следственных связей, в которых мы играли главную роль. Мы все время выбираем, как поступить, и результат нашего выбора приводит к последствиям в нашей жизни. Все. Вот такой закон природы и закон Вселенной. Даже если кажется, что мы сейчас оказались в одинаковых условиях, нет. Да. В одинаковых но нет кто-то переживает произошедшее тяжело и дискомфортно а кто-то наслаждается условиями в которых замедлился так в чем же заключается ответственность в данных конкретных обстоятельствах вспомните первый принцип марафонцев первое это принятие боли то есть обстоятельств в которых мы с вами оказались Следующее это определение личной ответственности, какую роль я занимаю в данной конкретной ситуации. Третий пункт. Сделайте, пожалуйста, поправку на то, что со стороны участников движения в кавычках может быть как угодно. Хотелось бы, чтобы они соблюдали правила, хотелось бы, чтобы они были дисциплинированными и отдавали свой гражданский долг. Но мы с вами знаем, что это не точно. Следующий пункт. Выберите, пожалуйста, свои действия, либо бездействия в соответствии с поправкой с третьим и со вторым пунктом. И следующий пункт. Оцените, пожалуйста, последствия. Подумайте о том, к чему могут привести ваши действия или бездействия. Немного эзотерики сюда включу. Поверьте на слово, не останется Вселенная в стороне. Вот сейчас просто эти процессы будут происходить мгновенно и у нас на глазах. Те, кто не учитывает свою ответственность перед другими, рано или поздно окажутся в обстоятельствах, в которых придется им учить этот урок. Я вам маленькую иллюстрацию приведу в пример. Вам она будет точно понятна. Вы такое видите время от времени, возможно, каждый день. Когда люди, которые попадают на автомобили в небольшой затор, ну, кто-то думает, оказывается, кто-то, кто думает, кто он, что он важнее, хитрее, наглее, выезжает навстречу, например, и перекрывает карман, через который можно было бы проехать, но теперь уже нет. Он закрыл, он решил всех объехать и перекрыл дорогу. За ним тоже выстраивается очередь подобных. И все оказываются в сложно преодолеваемом заторе. Сам себя наказал, как говорится. Безусловно, как-то цепочка эта рассосется. Но какой ценой? Потеря времени, потрепанные нервы, что он услышит в свой адрес и так далее. Даю вам сейчас маленькое резюме и сразу же упражнение. Так, резюме. Безответственность каждого члена общества рождается в ожидании от других исполнения ими долга. Пока человек ждет, что кто-то будет исполнять правила, он разрушает собственную жизнь и принимает позицию жертвы. Вот такой вот закон, закон Вселенной, закон жизни. Ответственность за качество своей жизни начинается тогда, когда вы принимаете ситуацию как есть и принимаете активную позицию за то, что с вами происходит. Упражнение. Упражнение делается методом незаконченного предложения нашим любимым способом. Берете бумагу, ручку и пишите три предложения таких. Первое. Опишите, пожалуйста, что вам не нравится в происходящем с вами сегодня. Следующее. Напишите, следующим предложением напишите «я думаю, что» и напишите, кто ответственен в социальном смысле в этих ситуациях. То есть я думаю, что в этой ситуации ответственность лежит на каких-то людях или на таких-то органах и так далее. И следующее предложение тут же. Пишите, теперь я беру ответственность за качество жи своей жизни на себя и выбираю делать, и выбираете, что вы будете делать в этой ситуации. То есть вы как бы снимаете ответственность с того лица, о котором вы думали раньше, что он ответственен за то, что с вами происходит. Например. Мне не нравится, что люди не соблюдают карантин и представляют для меня опасность, когда толпятся в магазине. Такая вот ситуация, которая вам не нравится. Следующее предложение. Я думаю, что они или каждый должны быть ответственными за всеобщее здоровье и не подвергать других опасности. И третье предложение. Но все, что я могу сделать сейчас, это взять ответственность на себя и самому соблюдать технику безопасности. Или... «Мне не нравится, что мой бизнес стал из-за карантина. Я думаю, что это ответственность чиновников. Теперь я беру ответственность за свой бизнес и выбираю приспосабливаться к тому, что есть». И дальше пишите, как именно. Кто-то переходит в онлайн, кто-то меняет профессию и так далее. Ищет способы. Для тех, кто и так берет ответственность за происходящее на себя, просто напишите список всего, что вам не нравится, и напротив, что вы можете сделать в этой ситуации? Для чего, собственно, вы будете делать это упражнение? Что оно покажет? Смотрите, сейчас со всех сторон валится привычный уклад, и не соблюдаются правила вообще нигде, и от этого происходит еще больший стресс. Это упражнение просто покажет слабые места, которые сейчас проявились, и вы сможете выстроить приоритет для их решения. Где-то вы найдете решение прямо сейчас, а что-то вы просто отставите в сторону и вообще даже не будете обращать на это внимание, потому что на фоне всего остального оно не будет иметь особого значения. Вы как бы увидите ситуацию со стороны, потому что когда наваливается со всех сторон то одно, то другое, это сильно погружает в стресс и кажется, что все пропало. Но нет. Вот для того, чтобы себя удерживать в состоянии равновесия, определяйте степень своей ответственности и ориентируйтесь только на нее. И вы тут же увидите, как у вас появляются ресурсы для решения всех этих вопросов. Вот только тут очень важно удерживать фокус именно на себе. Вообще ни на кого, на, на другого не ориентироваться. Представьте себе, что все зависит. Только от вас, вот только вы единственный можете решить этот вопрос. Только вы ответственны за то, что с вами происходит. Не государство, потому что для него каждый человек статистика, не мужья, не жены, потому что они живые тоже испытывают точно такие же катаклизмы, не родители и не дети по тем же причинам. Только вы сами. Все, что вы можете сделать сейчас, это сфокусироваться на себе и своих ресурсах. На сегодня все. Я на этом с вами прощаюсь. Следующий наш эфир будет посвящен деньгам, ресурсам, и он будет заключительным в нашем марафоне. До скорых встреч. Пока.